Уважаемые телезрители, тема сегодняшней нашей передачи острая, злободневная и очень важная. И она касается всех нас вместе с вами. Речь пойдет об экологии, о декарбонизации не только экономики, но и, наверное, всего общества. И сегодня наш гость весьма компетентный человек в этом вопросе, директор Института геологии и нефтегазовых технологий, проректор КФУ по направлению нефтегазовых технологий, доктор наук, профессор Данит Карлович Нургалеев. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну а с вами журналист Альберт Бекбов. Данис Карлович, сегодня тема декарбонизация заполонила все Буквально все информационное пространство не проходит ни одного дня, когда не, не, не становится известно о каких-то новых инициативах, о горячих спорах по этому направлению. И лет уже, наверное, двадцать, как вот эта вся истерия бушует вокруг понятия антропогенное воздействие человека на природу, как с ним бороться глобальное потепление темы. Наш Казанский федеральный университет давно уже делает достаточно большие шаги в изучении этих тем. И вот буквально совершенно недавно, ну как недавно, год назад Мин образования Российской Федерации сделала Издала, издала приказ о карбоновых полигонах. Было изначально 8 карбоновых полигонов, и восьмым должен был быть Татарстан. И у нас, насколько мне известно, наш Казанский федеральный университет выступил как хедлайнер этой программы. Он сейчас ведет достаточно активную работу по карбоновым полигоном. И я хочу сказать, пока, конечно, нас немножко опередили. Вот буквально в августе этого года в Тюмени первый карбоновый полигон образовали. И в связи с этим у меня к вам вопрос. Что такое карбоновый полигон? Объясните уж, пожалуйста, для наших уважаемых телезрителей. И для чего он нужен и как он... Вообще работа с этими карбоновыми полигонами относится именно к теме экологичного, ответственного отношения к жизни, к окружающей среде. Понятно. Да, действительно, вопрос такой очень злободневный. Все время о нем говорят, все вот, каждый день буквально. Да, и все крупнейшие вот форумы, которые проходят, экономические форумы, там, дальневосточные, там, значит, питерские, значит, другие форумы, везде. Да и у нас везде. И вот Значит, 31 августа и 1 сентября в казани состоялся нефтегазохимический форум на котором тоже главным вопросом был вопрос декарбонизации. почему это всех волнует ну я так сказать буквально пару слов действительно климат меняется то есть, со времен вот, значит, эпохи когда люди начали использовать значит, топливо ископаемое именно топливо значит, начался рост значит, содержания в атмосфере углекислого газа и параллельно начался рост температуры который вот сегодня уже вырос больше на больше чем на один градус с начала века выросла температура и э, по парижскому соглашению, которое было подписано вот, и, в том числе и Россия была ратифицирована это соглашение до конца века мы должны удержать не более полутора градусов вот. и меры, которые приняты вот, в Пари парижском соглашении принимаются значит, по парижскому соглашению они может даже не позволят этого сделать потому что температура будет подниматься содержание углекислого газа будет подниматься и, конечно, эта проблема планетарная, общепланетарная, глобальная. И здесь, конечно, нужно проводить исследования о том, что действительно, как это происходит, значит, выделение, эмиссия, говорят, парниковых газов. Это не только углекислый газ, это и метан, и другие газы. Вот. И, кстати, пары воды наиболее, так сказать, сильный эффект парниковый оказывает на нашей планете. Вот. И зачем нужны карбоновые полигон? Да. Значит, в России вопрос обсуждается очень давно, но за рубежом в Европе этот вопрос уже там несколько десятилетий значит, является очень остро стоит. И некоторые страны уже давно перешли и ввели карбоновый налог, углеродный налог ввели и э, активно переходят к возобновляемым источникам энергии. Ну, Во-первых, потому что у них нет ископаемого топлива, как бы, да. и с другой стороны, как бы, они поддерживают вот эту инициативу прекратить. Значит, выпуск, эмиссию парниковых газа за счет значит, техногенной антропогенной деятельности. Вот. И в России тоже начали создаваться э, карбоновые полигоны. На сегодня, вот, буквально вот 8 сентября, вышло дополнение вот приказа, о котором мы говорили. И сегодня в этом приказе фигурирует 8 э, полигонов, среди которых вот, два новых полигона появилось, это Татарстанский и Московской области. Вот. И в этом приказе оператором по а, карбоновому полигону назначен Казанский федеральный университет. И мы, в принципе, уже несколько месяцев активно работаем в этом направлении. У нас уже есть а, как бы бизнес-партнер государства, татарстанское правительство и президент Татарстана Ругалевич Миниханов. Он поддержал вот, создание полигона. И у нас есть бизнес-партнер в лице Тратнефтекиминовос холдинга. Вот. И сегодня разработан уже план проведения мероприятий, работ на этом полигоне. И вот сегодня началась закупка оборудования, и параллельно ведутся исследования. Что такое карбоновый полигон? Карбоновый полигон — это некая такая, знаете, единица научно-образовательная на самом деле. Это больше, больше научно-образовательная, она не производственная. Именно с точки зрения науки и образовательных вещей, то есть объяснить людям, что это такое, зачем это нужно, как в этом направлении двигаться, это одна из целей. А другая цель состоит в том, чтобы понять, а... Какие природные системы значит, э, участвуют в эмиссии углекислого газа и секвестрации, так поглощение углекислого газа. Да? То есть, вот мы знаем, дерево растет, оно поглощает углекислый газ, превращает его в углерод, вот, и дерево вот растет, и оно там, тоннами накапливает там, углерод. Да? Это вот секвестрация углерода, но в то же самое время дерево и дышит, как бы, да? и потом, когда это, значит, листья опадают, они гниют, и опять-таки все это превращается в углекислый газ снова. То есть, есть такой оборот. Не факт, что, скажем, лес какой-то, он только занимается секвестрацией, да? он в то же время и выделяет тоже. Да? И в зависимости от того, какой, какой будет климат, как он меняется, один и тот же лес может выделять углекислый газ может его больше, скажем, Абсорбировать. Э, да, больше значит э, секвестрации заниматься этого дела и вот мы знаем, например, почвы, да, э, раньше говорили, что вот были черноземы такие по полтора метра там, да, на юге России, они куда-то делись, да, потому что мы их обрабатывали неправильно, этот углерод, который был там в этих почвах, он окислился, ушел в атмосферу, вот тоже, да, то есть на сегодня наиболее такими крупными там э, Значит, отраслями, которые выделяют углекислый газ, или вот другие парниковые газы являются, это металлургия, это производство стали, производство алюминия, производство цемента. Ну, вы знаете, нефтехимия это не самый главный, вот, да, Энергетики, а. сельское хозяйство, нефтехимия, в конце концов, да. Вот. То есть, вот, и они обозначены вот в том документе, который буквально вот в июле, значит, Европейское правительство выставило всем на обозрение. И, опять-таки, в чем еще одна важная роль э, карбонового полигона? Да? То есть, вот сегодня во всем мире таких карбоновых полигонов тысячи. Там, в какой-то небольшой стране, там, типа Германии, их там сотни там, да, этих полигонов, это точка, в которых происходит исследование, как происходит эмиссия и секвестрация углекислого газа каких-то, э, скажем... Ну, обстановках биологических, да? есть... там вот лес, болото, там, поле, сельскохозяйственные угодья какие-то, э, выпасы какие-то, да? вот. И э, именно там происходит подсчет вот этого баланса, выделяемого и поглощаемого баланса, да? Почему именно вот, э, биологические, значит, э, системы рассматриваются, да? Потому что именно эти системы они могут секвестрировать э, углекислый газ теми вот миллиардами тонн, которые мы сегодня... Сегодня мы выделяем вот, силовейство в целом 36-35-36 миллиардов тонн значит, углекислого газа. Вот. И, в принципе, например, биологические системы... Вот я просто один такой пример приведу, Если, например, буквально на полпроцента увеличить содержание углерода в почвах, во всех во всей планете, да, угу. то это покроется. Вот эти 36 миллиардов будут поглощены. То есть биологические системы — это наиболее мощные системы, которые могут поглощать... Вот и они выделяют и поглощают углекислый газ. То есть, естественная система. Это и море, это и болото, реки, мелководья разнообразные, тайга, степи. Вот это все нужно изучать. И э, полигоны, эти, значит, э, и одной из задач является то, чтобы они изучали их, и все это было сделано на мировом уровне. Чтобы, скажем, наши исследования, которые мы сделали в нашем полигоне, они были приняты мировым сообществом. Да, вот, какие-то стандарты да, да, какие-то стандарты есть. Есть методы подсчета. Вот сегодня, например, говорят, вот леса в Финляндии, они там поглощают там, типа вот 6-8-9 тонн углекислого газа значит, в год. Да? А российские пять раз меньше. Почему? Ну, потому что у нас никто этого не исследовал, не изучал. Да? И вообще очень мало сегодня-сегодня данных о том, как почва секвестрирует углерод. Вот в России, например, да, есть... На Западе очень было много программ, даже мы в одной из программ участвовали, это «Почве Евросойл», называлась mm -hmm. большая программа. В Европе изучали не только почвы, которые не находятся в обращении, но и те почвы, которые находятся в сельхозобращении. Да, то есть, они используются уже, эти почвы тоже изучаются. То есть, за рубежом это все ведется. Теперь в России вот мы тоже значит, такие пункты создаем, карбонные полигоны, на которых мы должны изучать, как происходит выделение и секвестрация углерода, углекислого газа. и как можно использовать, выращивая какие культуры, можно значит, больше секвестировать углекислого газа. Вот. И потом уже, значит, разрабатывая вот эти технологии, методы, значит, нужно эти технологии, методы передавать, например, каким-то так называемым карбоновым фермам. Да? Вот вы, например, живете, вы купили там 100 гектар леса, построили себе домик, взяли вот эти технологии, и вот на этих вот 100 гектарах леса вы живете себя там, и ваше занятие, ваш бизнес состоит в том, что вы занимается секвестрацией углерода, а потом эти квоты, которые вы, э, скажем, нарастили, да, вы их продаете там, на бирже в Китае, там, в Америке, в Европе, пожалуйста. То есть, в принципе, это вот некий такой бизнес будущего, и считаю, что в России, например, э, тайги, ну, там 15-17 миллионов гектар тайги есть, да, то, то такой бизнес вполне возможен в России тоже, потому что Россия такая страна, в которой Огромная территория, огромные биоресурсы, которые позволяют вот это все делать. Поэтому, Лег, легкие планеты мы бываем. Да, ну, ну да. И потом э, у нас, в отличие от Германии, от каких-то других стран, да, у нас огромные возможности для этого. У нас огромная территория, самые разнообразные биоресурсы, значит, э, значит, биологические системы, там болото, степи, пожалуйста, это разные как бы, системы, которые по-разному... Значит, это обмен углекислым газом значит, То есть, насколько я понимаю, вот карбоновый полигон это некие полевые лаборатории, в которых да. трудятся специалисты разных направлений. То есть там, наверное, должны быть и физики, Конечно. и метеорологи, Конечно, и, да. Совершенно верно. и геологи. Да. И а, здесь какой-то междисциплинарный подход да, должен быть. А, междис... Математики, айтишники. Айтишники, да. да. И здесь какие-то должны быть стандарты выработаны единые, которые по всему миру, на всех карбоновых полигонах, да, работают? Да, да конечно. То есть вот, и вот эти ученые, они а, в конце концов а, выдают вердикт, как та или иная территория а, работает вот, по, либо по эмиссии, либо по абсорбированию. Почему? Всех этих парниковых газов, как она это все перерабатывает. Правильно, я да, понимаю? Да, абсолютно правильно, да, абсолютно. И а, наш Казанский федеральный университет а, здесь сейчас определяется. Сейчас да, я, насколько вот я пока готовился к передаче, а, я услышал а, вернее, прочитал а, такую версию: что а, три участка определили. Один в Нижняя Кама, второй на Юго-Востоке, около там Альметьевска, угу. и в Раифе. Но вот конкретное место пока определено. Да, конечно. Вот, конечно, мы будем проводить исследования на всех, вот, на всех на участках, трех. которые вы назвали, да. Потому что нас интересуют разные значит, ситуации, разные биологические системы. Значит, вот сегодня мы планируем основную площадку сделать вот в районе обсерватории, в районе Раивского заповедника, в этом районе. Поставить там вышку, на которой будет установлено оборудование и которое будет круглосуточно, ежегодно, круглогодично вести значит, вот, такие наблюдения да, в автоматическом режиме. И значит, люди будут приезжать, тоже будут проводить какие-то исследования. Да? Вот. Другой участок мы тоже нашли, его интересный. Почему? Лес, дело в том, что в Татарстане не так много леса, вы знаете, да? площадь занимаемая лесами не такая большая, и мы подумали, что совершенно нам необходим еще один участок, который связан, скажем, с болотами, с мелководьями, с пашнями, с значит, пастбищами. То есть, вот такая территория нами тоже подобрана, она тоже находится недалеко от Казани здесь. Так, то есть, это там, разные участки. Да, территории. то есть, разные участки. И, конечно, мы, наверное, будем проводить наши исследования и в Камском заповеднике, да, и на юго-востоке, где степная зона начинается уже. Да, то есть, в разных местах. То есть, в принципе, базовый э, карбоновый полигон будет находиться вот там, где уже есть инфраструктура. Потому что это связано и с обучением студентов, и с приглашением специалистов, значит, с проведением разнообразных конференций, да. Это вот район обсерватории, где вот, Волжско-Камский заповедник, значит, вот, э, Райский заповедник, где вот в этом районе, да, вот в этом районе будет стоять эта вышка, и мы будем получать mm -hmm. самую главную информацию оттуда. Mm -hmm. и выносная переносная вышка, которую мы обычно будем использовать на территориях значит, водных, мелководий или болот, или в степных зонах, она будет располагаться вот недалеко тут у нас, от нас на Волке, вот там где у нас находится биостанция, там тоже у нас есть база, там наша земля есть федеральная университетская, и вот мы там ее будем тоже проводить эти исследования. То есть даже не три участка, а множество. Но ну, участок будет по сути один, два, да, но исследования мы будем проводить на многих участках, потому что нас интересуют разные ситуации, разные значит, биологические системы, которые есть в отрастании. Итак, все-таки будут в конечном итоге какие-то проведены исследования по стандартам, да? да. А, об, об этих исследованиях будет... Публиковано а, будет это все, подложено конференция. Будем приглашать специалистов. Мы уже приглашаем специалистов, вот, чтобы пообщаться с ними, потому что очень важно именно международное общение, чтобы вот наши исследования были максимально был, приближены да, Они должны быть приняты мировым сообществом. Угу. Да, сказать, да, уровень у них очень высокий, они публикуются. Вот, такие есть данные хорошие, и оборудование хорошие, специалисты хорошего уровня. Мы, конечно, должны общаться. То есть мы вот собираемся в Германию, в Финляндию, они собираются к нам приехать, и мы вот будем вот это вот взаимодействие развивать. И в общем государство для этого выделяет деньги. И наш бизнес-партнер тоже выделяет свои средства. Сказать, которые вот необходимы для значит, закупки этого оборудования, для проведения этих исследований, для общения международного, для приглашения специалистов, для поездок туда, чтобы наши специалисты, молодежь наша выяснила, там, как все это работает, и все это было сделано на мировом уровне. Вот это очень важно. Ну что ж, благое дело. Хочется пожелать действительно успехов в этом направлении. Но давайте вернемся вот к тому, кто той шумихе, которая сейчас стоит вокруг темы декарбонизации экономики, общества. Уже лет 20-25 идут. Я уже, когда начинал передачу, говорил это, что практически дня они проходят, чтобы о той или иной инициативе, или те или иные споры не возникали. И вот это, это исследование, что сейчас мировая температура средняя температура по больнице, вернее, средняя температура по миру выросла на 1 градус, это уже привело к тому, что, допустим, в три раза вырос уровень аномальных засух. Вот. И мы наблюдаем сейчас, вот, даже видим последствия этого, вот, например, уже в Европе то же самое, несколько уже лет подряд очень жаркое лето. Вот. У нас в средней полосе особенно в Татарстане, пока как какого-то особого нету. Я вот не вижу, например, ну да, лето было, это, жарко. Лето было, это жарко. Да, лето-то жаркое было, но ну, и зима была морозная, то есть вот и а, возникает, конечно, и скепсис а, по поводу этого глобального потепления, то есть вот те люди, которые живут здесь, они говорят, ну, какое глобальное потепление, смотрите, какая морозная, хорошая зима была, со снегом, замечательная зима, а лето какое хорошее. То есть я вот там, допустим, весной был в Стамбуле, приезжаю сюда, а здесь теплее и лучше. То есть как-то вот, такое это совершенно очень неожиданное. Получается, у нас Татарстан становится все лучше и лучше в плане климата, а у других какие-то, это вот у американцев какие-то совершенно сейчас Бушует, пробушевал один ураган, сейчас они второе ждут с ужасом. В Европе аномальные совершенно погода. И уже появилось понятие климатические беженцы. Вот, ваши вообще, вот, скажите, серьезно это вообще все это глобальное потепление или нет? Нет, ну, конечно, смотрите, вот, да, вот вы правильно сказали, значит, меняется климат и, значит, такие вот аномальные явления участились, да? Вот почувствовать, скажем, увеличение температуры на один градус, ну, очень сложно, наверное, да? сказать, что вот да, у нас потеплело, потому что да, у нас похолодало. Вот самое главное, что климат стал изменчивым, он э, стал неустойчивым. Вот любая система, которая, значит, уже работает, там большая такая система работает, и тут вдруг какой-то появился новый источник, какой-то вот углекислый газ пошел, значит, да, и вот... Э, парниковый эффект, скажем, вот, который естественный был, да, он нарушился. Да? Вот любое нарушение такой большой и очень сложной системы, оно неизвестно, к чему приведет. Да? как говорит, Эффект бабочки, помните, да? маленький какой-то здесь, может вообще к какой-то катастрофе привести в другом mm -hmm. месте совершенно. Да? Вот здесь работает именно такой эффект. То есть э, мы замечаем, да, действительно, что очень много таких вот ураганов, катастрофических явлений. Вот, да, Но, опять-таки, статистика, вот какая статистика на, э, к этому есть? Да? Вот я приведу один большой такой интересный пример, и вы поймете, что действительно, да, вот, раньше все это тоже было. Да? В свое время была заселена Америка, Северная Америка. Да? Uh -huh. Люди из Европы на кораблях с семьями, с детьми плыли в Америку. Да? Вот вы можете представить, что нормальные люди да, с нормальной головой погрузят свою семью на эту утлую суденушку и через Атлантику поплывут, скажем. Значит, в Америку жить. да? Там еще и индейцы были, враждебная территория. Ну, да, индейцы, ладно, они об этом не думали, но их что-то толкало ведь, да, толкало их голод. Климат в это время был очень плохой, был не урожай, и люди просто уже им было либо умирать здесь, либо умереть уже там что, на, в торме, значит, с, скажем, разбит, с разбитым этим кораблем, да. Вот, то есть не просто так же люди ехали. То есть, это все климат двигал людей. Ну, вот есть в Казани памятник вот, Гумилеву, его mm -hmm. Николаевичу, да, в центре Казани стоит, да? очень хороший памятник. Вот он как раз занимался тем, что как климат влиял вот, на всякие, все процессы исторические. Вот действительно климат а, очень сильно влиял. И мы знаем в истории, в недалекой истории, что очень много было таких вот климатических а, таких явлений, процессов, которые привели к тому, что огромную массу людей мигрировали из одного места в другое место. И ни один завоеватель не мог выйти в степь, чтобы там кого-то завоевывать, если была в степи засуха. Да? Он сидел дома. Как только степь засвела, все, пошли кого-то завоевывать. Да. То есть мы знаем очень много примеров, что климат менялся. Это все приводило к каким-то катастрофическим явлениям. Вот, один э, малый ледниковый период. Да, малый ледниковый период, да. Очень много таких примеров. И поэтому сегодня сказать то, что вот, да, это вот, наверное, статистически можно, но... Помните, Марк Твен говорил, есть значит, ложь, наглая ложь и статистика. Да? Статистика тоже может по-разному. Я говорю, что все это, сказать, что все 100% доказано, вот именно по данным, да, вот, что мы mm -hmm. почувствовали, что температура стала на, на градус выше, но это трудно сказать. Да? Это, вот, это нужно осреднить как-то температуру, показать. Вот. Но, с другой стороны, все модели и то, что э, идет выделение углекислого газа, повышенное выделение, и вот масса этого парникового газа, мощного парникового газа, который поступил в атмосферу, совершенно четко известно, и это коррелирует с этими процессами сегодня, да? оно говорит, да, господа, процесс это происходит. И с точки зрения науки, вот с точки зрения тех моделей, которые мы можем сделать и посчитать в компьютере, да, действительно, такое может происходить. И если, скажем, это будет продолжаться в том же духе, то к концу века, вот если мы не астрономим, температура может повыситься на 3 градуса. Более чем на 2,5 градуса точно. И, наверное, это, наверное даже при соблюдении Парижского, значит, условий Парижского соглашения это может произойти, а это уже очень много. То есть, к чему это приведет, как это будет происходить, происходить как это будет в конкретном месте происходить, совершенно непонятно на сегодня. Да? Понятно, что уровень моря будет повышаться. Льды, которые значит, сегодня, вода, которая в ледниках, она будет таять и вытекать э, мировой океан, уровень мирового океана будет подниматься. Скажем, если мировой океан поднимется на один метр, многие островные государства исчезнут. Люди, которые вообще никакого вклада в эту, в эту парниковую историю не делали, они, будут, они потеряют свои страны. Северная, северная, значит, Европа, значит, Восточный побережье Соединенных Штатов Америки, Нью-Йорк, да, эти болота, болотами, да. Западной Сибири мы будем иметь нефтяные месторождения, морские все, да, ну, к примеру. примеры просто, да. То есть э, масса таких вещей будет происходить. И это предсказывается моделями, которые сегодня есть. И они вполне достоверные такие модели. И эксперты мировые считают, что да, это правильно все. И поэтому, конечно, человечество поняло, впервые, наверное, в истории человечества поняло, что нужно... Как-то вместе всем объединяться и что-то предпринимать, чтобы вот это все не случилось. Потому что пострадают не только те, кто, скажем, сделал вклад в эту, в эту катастрофу, да, но и те, кто вообще отношения к этому делу не имеет. Да. Эти люди побегут из этих стран, прибегут в другие страны, и возникнет масса политических проблем, экономических проблем, то есть социальных. Это все будет. Мы все это будем иметь, мы все, мы все это все вместе должны будем решать. Вот, вот это человечество поняло. Это, это очень правильно, это хорошо где-то, скажем, мы говорим, да, да, это вот сейчас, э, значит, и говорят, да, и СИЖ принципе, да. то есть, когда мы говорим, что, да, сегодня компания оценивается не только по уровню прибыли, да, но и оценивается по экологичности, социальному эффекту и, и по управлению, как бы, и по эффективности управления. То есть, кроме того, что есть деньги появились некие другие факторы, которые говорят, что оценивают KPI, как говорят компании, да, то есть это вот другие вещи. Но вещи тоже превращаются в деньги. Вот тот углеродный трансграничный налог, который вводит Европа, это превращение деньги в деньги вот этих вот как раз принципов. Давайте все вместе будем насчет улучшать нашу планету, но давайте его вот налог, да, вот, вот сегодня вот такая штука. Да, Карлович, А вот не кажется ли вам, что а, вот ну вот это глобальное потепление, оно, с одной стороны, вроде бы доказанный факт, то есть да, температура на один градус уже выросла, и говорят, и там, если экстраполировать, то там и два градуса будет, и 3 градуса. Но а, опять-таки, вот есть скептики, которые отпровергают эту теорию глобального потепления, называя, а, называя например, малый ледниковый период, как свидетельство того, что природа сама там все это регулирует сама сама и вмешательство человека ничего не стоит там по сравнению с этой могучей силой природы, и природа в конце концов все сама это дело урегулирует, но вот эта вот гонка, деньги, то есть ESG — это экологи, social governance, эти все принципы, ESG — критерии, рейтинги оценка промышленности предприятий по этим параметрам, они приведут к тому, что это может быть использовано как некий элемент конкурентной борьбы. вот Европа, она богатая, она может себе позволить э, вот эти изыски э, в виде э, налогов, э, на углеводородных налогов, и э, они выдержат, их экономика выдержит. А наша российская экономика, где у нас Извините, уровень жизни населения уже там 8 или 9 лет стагнирует, стоит на одном месте. Мы упорно бьемся, чтобы поднять доходы населения. И сейчас на эту экономику обрушиваются вот эти трансграничные налоги, политика Европы, которая является нашим основным импортером наших углеводородных ресурсов. И мы приходим к тому, что... Они как-то нас с нами так борются, что ли, или так нас, нас, пытаются, нас пытаются так затормозить в экономическом развитии. Они-то выдержат? Конечно, нет. То, что в этом есть политический смысл это, несомненно, да. То без, без линзы можно увидеть, что действительно в этом огромный политический смысл. Да. То есть, да, действительно, вот есть общепланетарная идея, есть, скажем, сохранение там, планеты. Там. Улучшение значит, окружающей среды, совершенно понятно. Но в этом огромный политический, как бы сказали правильно, есть момент. То есть, конечно, Европа, страны, в которых нет запасов углеводородов, они говорят, да, надо, будет, надо делать, потому что это их естественный путь, они хотят независимость обрести энергетическую. Да, то есть раньше если был газ, мы каждый день это видим. Да, вот. Они говорят, нам русский газ не нужен, российский газ не нужен, нам потом говорят, ой, очень нужен, сегодня не нужен, завтра нужен. Да? То есть как бы определиться надо с этим делом. Да? Понятно, что э, они зависят от нас. Да? Они хотят э, стать независимыми. Это очевидно совершенно. И они здесь, конечно, будут предпринимать всяческие усилия, чтобы от нас не зависеть, чтобы у них была энергетика совершенно независимая. И сделать это за наш да. счет. И сделать, да, понятно, что это сделать. Вот давайте платить нам налог, а мы будем улучшать. Да? Конечно, сегодня... Значит, мы думаем, зачем платить им? Давайте мы просто, зачем мы вам платим? Мы же, у нас вроде общие цели да, улучшить планету. Вот. Давайте мы эти деньги будем тратить на то, чтобы скажем, действительно вот улучшить планету. Ну, в России будем тратить. Да, будем сажать новые деревья, сады, там, будем значит, вот уменьшать углеродный след всей продукции, переходить на водород и так далее. Но будем делать в России. Ну вот пока это вот обсуждение такое идет. Да, да, это возможно. Есть масса людей, которые говорят, давайте в России введем этот налог, у себя будем его забирать и будем сами как бы его использовать. Да, да это тоже правильно. Но прежде чем это сделать, мы должны понять, а они, европейцы, примут нашу, наш, вот эти вот Система систему нашу. налогообложения, скажем, да, примут ее как правильную, скажем. Вот тут тоже, тут тоже вот роль карбоновых полигонов тоже должна быть такая мощная. Да? То есть мы должны доказать им, что да, мы вот все правильно делаем, и вы никак не, не откажетесь, почему финский лес там пять раз больше секвестрирует углерода, чем российская тайга. А почему? Вот давайте померили, одинаково кассу. Да? Вот приняли Европа, приняли наши наш, отстанцы. То, это... То есть надо все это сделать, как бы принять. Понятно, что... Экономика, да, на экономику России, конечно, это будет влиять, да? Но поймите, это все случится не сегодня. Не сегодня экономика, энергетика станет безуглеродной, Во-первых, то есть сегодня э, половина мира не имеет доступа, я так грубо сказал, это половина мира, наверное, можно, одна больше намного. Да да? больше, да. Не имеет доступа к дешевой энергии. То есть они болеют, умирают, дети погибают. Да вот это все происходит, не недоедают. Потому что у них нет энергии. Если мы переходим к этой дорогой энергии, какой-то возобновляемой да, сегодня, то эти люди обречены опять не получить эту энергию. То есть, в принципе, просто так вот сегодня решить все проблемы там, с бедностью, с голодом, с детской смертностью, вот так просто вот невозможно. Нужна энергия. и Эта энергия еще очень долго, вот эта энергия, углеродная энергетика, она долго еще будет работать. И более того, я думаю, что газ. Газ — это вообще благо, на самом деле. Если бы весь мир бы использовал бы газ, просто, да, вот, перестали бы использовать уголь, плохой уголь, использовали бы даже хороший уголь. Даже вот сегодня Китай, хотя они взяли обязательство до 60 -го года, они там так сказать, будут в балансе с углеродом находиться, со стороны, так сказать, да, они сегодня только начинают заменять плохой уголь на хороший. В мире около 40% электроэнергии генерируется из угля, это сегодня. И мы хотим там быстро-быстро все это вот как-то эти все источники... Я не говорю про нефть и газ, да, уголь. Если бы мы сегодня смогли, скажем, только уголь заменить на газ, у нас бы колоссально упала упал, упал, упал импенсия углекислого газа. Почему? Потому что теплотворность угля намного ниже, чем теплотворность газа. И потом в угле столько вредных веществ, кроме, кроме углекислого газа. Это тяжелые металлы, это радиоактивные металлы. Это радиоактивные элементы, да? и масса других грязных вещей, которые сегодня вот, они убрасываются в атмосферу и люди этим дышат, умирают, это канцер, там, огромные территории, это огромная проблема, вот, эту проблему надо сначала решить, 40%, откуда вы возьмете ветер, вот сегодня в Европе ветра нет, да? эти станции стоят, эти ветряки, да, они не вырабатывают необходимой энергии даже, да, а на, на, на, на, на, на суше, что называется, зима. Очень холодная, да? А уже запредельные да. цены на а газ. А цены на газ поднимаются. Все. То есть, понимаете, это не произойдет сегодня. Конечно, России надо перестраивать экономику. Это абсолютно понятно всем. всем. Но не надо торопиться, как говорится, вот, да? Не надо бросаться какими-то вот э, словами, там, говорить, что вот давайте все, это вот все это кончилось, давайте закрывайте эту контору, да? Нет. У нас сегодня миллионы людей задействованы в области вот этой вот углеродной экономики, да? Миллионы там. А, разобных. Разобных. Только у добыча у нас... угля, сколько сколько у нас шахтеров? Целый ну, град. Шахтер... Да, шахтеры. Ну, уголь мы производим в основном на э, экспорт. На, металл... на ну, экспорт. Металлургия и экспорт. Ну, металлургия, да, и экспорт. то есть у нас вот э, сегодня там более 35% бюджета формируется из нефтегазовых доходов. Понимаете? То есть, Понятно, что если сегодня это все остановить и перекрыть, то, конечно, будет катастрофа. Но я думаю, что этого не будет. Но, тем не менее, нужно, нужно этот переход осуществлять. То есть, энергетический переход, он и в России тоже состоится. Его нужно делать правильно, осознанно. Вот сегодня, буквально вот недавно вышла значит, концепция водородной энергетики. Да? Сегодня вот все говорят про водородную энергетику. Водород, водород, водород, как энергоноситель. Да, действительно, это очень удобная вещь. Да? Мы его сжигаем, у вас из выхлопной трубы под капает чистая вода. H2O. Здорово. Экологически. Никакого чистые. там углекислого газа, ничего там. Двигатели ну, совершенно эффективные. Есть и оборотная да? сторона медали. Да. То есть массы как бы, <смех> как бы положительных эффектов. Да, наверное, наверное, мы к этому и пере... тоже перейдем. Да? И надо к этому переходить. Надо создавать эти двигатели, надо генерировать водород, надо все это делать, да? чтобы как бы не отстать. Потому что если мы, скажем, ладно, вы там занимаетесь своим делом, мы будем тут своим делом заниматься. Да? Придет время, когда как бы. Эти границы закроются, и уже ужесто, будет система, и все будут говорить, что, ребята, вы что там делаете? Да? И на самом деле как бы нам придется все равно этим заниматься, а технологии все у них опять. Мы покупаем у них технологии, опять начинаем водород производить, да зачем? Надо в этом направлении двигаться, тем более, что у нас э, возможность такие есть. И я думаю, что и университеты, и вот, э, крупнейшие структуры Российской Академии наук объединяются вот такие большие консорциумы, которые заниматься будут водородной энергетикой, этим надо заниматься. Концепция утверждена, она есть, в ней прописаны все основные этапы концепции, но это пока концепция такая, знаете, вот концепция такая, да, не то, что какая-то такая программа, в которой будут там какие-то деньги выделяться, да, это пока некие такие цели очерчены, в принципе, они вполне такие нормальные, как бы, да, вполне реальные, их надо как-то реализовать, вот, превращать в реальность, вот, и надо двигаться. Я думаю, что газ, ну, метан, природный газ, скажем, да, метан, природный газ, не, только, не только метан, но, при принципе, метан, он будет использоваться в энергетике до конца этого века. Абсолютно, понимаете? Ну, если, конечно, не произойдет какого-нибудь такого открытия, например, открытие сверховоднякового, очень дешевых, например, или, да? или какой термоядерный холодный синтез, холодный да, термоядерный. Холодный, ну, не знаю, холодный термоядерный синтез, может быть, я не, не могу сказать, да, ну, какие-то другие не, неизвестные источники, мы, может быть, темную энергию, может приручим, да, <смех> я не знаю, какие-то, <смех> может быть, всякое может быть, да, в принципе, это все возможно, но э, если отца? вот в обозримом, так сказать, э, значит, обозримой стратегии э, в том, что вот мы сегодня знаем и видим, да, то, что газ, он будет до конца века топливом, универсальным топливом, и это не самое плохое топливо. Вот сегодня говорят, вот зеленый водород, да, зеленый водород, он не такой зеленый, у него углеродный след достаточно большой. Если, конечно, вы его производите из гидроэлектроэнергии там, или из ветровой, ветрового электричества, или солнечного электричества, да? да, он, конечно, довольно зеленый, но чтобы изготовить солнечные панели, чтобы там, скажем, что-то сделать. Да? То есть углеродный след у него все равно есть. То есть любой водород, он будет иметь углеродный след. Нулевого никогда не будет. То есть вы должны материалы произвести, то есть все это как бы будет. Поэтому стремиться к этому надо, делать это нужно. Это очень важно. Но э, Россия должна идти своим путем. Потому что мы отличаемся от тех других стран, которые сегодня говорят: вот давайте, давайте, давайте. Да? У нас огромная территория, у нас огромные биоресурсы, у нас огромные запасы углеводородов, в том числе газа. Там четверть мирового, мировых запасов газа находится в России. Это пока сегодня, если мы откроем другие месторождения, это будет больше. Вот. И, кроме того, у нас сегодня огромная развитая нефтегазовая инфраструктура. Огромное количество людей работает в этой сфере. Трубопроводы гигантские. Да? Если мы сегодня по этим трубопроводам будем, например, транспортировать не только, скажем, метан или природный газ, но и водород какой-то смеси, да? это тоже возможно. Мы можем производить водород, например, непосредственно в пласте. Вот мы сейчас написали проект ⁇ Приоритет 2030 угу. ⁇ программу ⁇ Приоритет 2030 ⁇ где мы ä, значит, предлагаем... Генерирует водород прямо в нефтегазовом месторождении, в пласте. То, что вот мы говорили, нефтепереработка значит, под землей. Сейчас мы значит, создаем катализаторы несколько, несколько нескольких типов. Да. Энергию мы создаем под землей. Мы сжигаем сейчас нефть, углекислый газ, все остальные грязные компоненты мы либо оставляем там, либо закачиваем обратно под землю. А водород, сметана мы добываем. Вот такие технологии тоже возможны. А да. это не опасно? Евро европейцы говорят, в чем опасность этого дела? Но водород – это, по, сути, это, а, по И, сути, бомба. Нет, ну, знаете, водородная энергетика вся будет построена на том, что будет водород транспортироваться. Вы будете заправлять свою автомашину водородом. Что значит? Метан это... тоже опасный газ. Как бы, да, он тоже взрывается. Ну, здесь э, тоже, вот вы правильно заметили такую э, проблему. Очень многие э, специалисты говорят, да, водородная энергетика – это, конечно, хорошо, но это очень опасно, потому что водород – Смесь с кислородом — это гремущий газ, да, гремущая, такая взрывчатая, очень сильно взрывчатая смесь. Вот. И проблема транспортировки, хранения водорода, она существует. Но ученые тоже, как бы не сидят сложа руки, они создают эти технологии транспортировки и хранения водорода. То есть это и хранение в виде аммиака, там, да, это и хранение в гидридной форме, да, в металлах, это хранение, скажем, там, в сжатом, сжиженном состоянии. Разные варианты сказать, исследуются. И то же самое с транспортировкой. Вот, то есть в этом направлении тоже а, идет работа, потому что проблема водородной энергетики это и создание значит, генерация водорода, хранение транспортировка и превращение в его какую-то энергию, либо в тепловую либо в электрическую энергию. это вот, а, значит, тепловые значит, а, элементы, которые вот создают, значит, а, где у вас элемент, которым водород превращается окисление-преисного водорода, Генерируется сразу электроэнергия, например. Да? Вы можете поставить его водород, и у вас никого ни дыма, ни запаха, ничего не горит, у вас там просто э, образуется электроэнергия, и вы, ваш автомобиль там приятным образом бесшумно ездит на этой электроэнергии, которая производится этого водорода. Вот. Ну, ни одним водородом а, живо а, живо а, будущая энергетика, а, будущее а, будущее общество. То есть есть и ветровая энергия. Кстати, вот до сих пор, вот, ну, пор ветряки-то не научились производить свои. Импортируем китайские, немецкие. Да, к сожалению, да. И э, есть куда двигаться в этом направлении. В Татарстане, к сожалению, роза ветров слабая и пока не могут нас полноценно это все запустить. Но в Ульяновске уже большой кластер сделали. А, там прямо эти ветряки импортировали китайские, поставили ветряки крутятся, вот сейчас изучают, какой приход от этих ветряков и стоит ли он того, тех средств и энергии, затраченные на вот этих ветряков. Сойдется mm -hmm. ли баланс? Может быть, он отрицательный даже будет. Нет, конечно, этим надо заниматься, потому что если мы этим заниматься не будем, у нас ничего не будет. Как бы, да? Нам нужно в каждом из направлений надо двигаться. И солнечная энергетика, и ветровая, и гидроэлектростанция. Mm -hmm. да? Надо двигаться. И вот одна очень интересная вещь такое наблюдение и, наверное, такой такой совет, что ли, не знаю. Вот, знаете, очень важно, чтобы мы создали энергетические компании. Вот на Западе ведь нет нефтегазовых компаний. Есть энергетические компании. Да, они так и да. называются энергетические. Они, они становятся таким, потому что, например, они производят энергию. Они добывают газ, производят энергию, продают энергию. Да? В то же время на эти прибыли они создают возобновляемые источники, развивают вот эту вот науку, эти технологии. И когда это в одном кармане, как бы, да, здесь прибыльно, здесь, э, скажем, убыточно на сегодня, uh -huh. они это делают, как развивают. Вот этот баланс внутри компании он соблюдается. К сожалению, в России мало энергетической компании. Сегодня, например, вот, «Лукойл» объявляет, что она энергетическая компания. Но сильно они производят вот, на юге России, там, в западной Сибири, они производят довольно, довольно много, большой объем электроэнергии, который для себя используют, в том числе даже продают вот, населению. Торгуют Но наши компании, они в основном энергию производят. Вот я обратил внимание, те же нефтегазохимические компании, это в основном идет переработка ну, газа, электростанции ставят для обеспечения своих внутренних для своих потребностей. Они делают. Да. Все, все компании значит, нефтегазовые, они для себя производят энергию в каком-то объеме, каком объеме, покупают. Вот. Но а, было бы хорошо, если бы это вот какие-то какие-то большие такие консорциумы, значит, холдинги объединялись с компанией, либо даже сливались с компанией, чтобы вот они вместе в этом направлении работали, то есть цель была как бы одна. да, вот. Потом, вот вы сказали, разные виды энергии, вот я один парадокс такой приведу, mm -hmm. в последнее время огромный объем э, вот, древесных пилетов мы продаем за рубеж, этот объем все время увеличивается. А знаете, в чем проблема, вот когда, если мы будем топить э, значит, электростанции дровами, то у нас будет нулевой углеродный след. Знаете об этом? Вот дерево, оно выросло, оно вот сегодня из атмосферы, из нашей атмосферы взяло углерод, да? Мы а его... вы имеете в виду входящий? Да. Входящий мы баланс. его сжигаем, тот же самый углерод обратно выделяем, да? То есть мы как бы, когда мы достаем углерод из под земли, мы добавляем в атмосферу значит, углекислый газ, который бы не было в обороте, да? Мы добавляем уголь, это нефть, ну, газ. Понятно, не же не могут пере, перерабатывать углекислый. Нет, нет. Газ. Ну, да. А вот когда мы топим дровами, как бы мы э, баланс не нарушаем. Вот э, в этом интересная вещь, да? вот все эти страны, вот, э, значит, европейские страны, там, другие страны, которые страны, они покупают в России. Не только в России, в Канаде покупают, там в других странах покупают большое количество дров, по сути дела. То есть вот. получается, мы когда жарим шашлыки, да, мы... вы абсолютно нет, нет, вас жар... вы шашлык, у вас уле ⁇ след огромный. Потому что это животноводство, да, это вот то, что мясо произведено, это след довольно большой у вас, да, вы, скажем, используете энергию да любой продукт, любой вот, любую вещь, возьмите, да, в ней след. И сегодня задача состоит в том, чтобы, скажем, вот и ученых, и вот экономистов, и специалистов, в том, чтобы для каждого товара, для каждого предприятия, для каждой республики, для каждого региона посчитать, а какой у него углеродный след. То есть вот это очень важно. Это, вот, это будет считаться, это будет какая-то такая компьютерная большая модель, которая будет все, изменилось, что-то поменяли, посчитали. И вот это все будет вот в таком компьютерном виде вот, считаться и представляться. Я думаю, что это довольно скоро будет такая система. И вы должны знать, какой углеродный след в каждом, каждой вещи. И в работать костюме. над уменьшением. Этого. Да, уменьшением, да. Как это вот? Вы, если электроэнергию берете из ветряка, у ветряка уже есть электрон, значит, углеродный след, но у вас вот эта электроэнергия, она уже с меньшим, чем вы из станции, которая за счет угля произвела эту электроэнергию. Ну вот с дровами такой парадокс. Просто я говорю, когда люди сжигают, говорят, вот выделяете углекислый газ, ничего подобного. Когда вы сжигаете дрова... Вы возвращаете в атмосферу углерод, который вы оттуда взяли, на самом деле. У вас нет, как бы, вы не являетесь, значит, эмитентом вот этого углекислого парникового газа дополнительно. А когда берете под земли то, что ископаемое, вот да, вот тут вы уже враг. Ну вот даже говорят, есть такое мнение, что самый, оказывается, страшный загрянитель окружающей среды, это, как ни странно, сельское хозяйство. Конечно. это коровы это все что травоядные животные они жуют соответственно у них продукты жизнедеятельности выделяются и эмиссия вот этих продуктов в атмосферу она вносит гораздо больше чем там все, все вся нефть, там, нефтегазовая, нефтегазовые металлургическая промышленность ну да. ну... Понимаете, это тоже надо оценивать. Есть такие оценки, разные оценки. Ну, например, сегодня огромные территории в мире э, ну, как бы не оценены. Они оцениваются в основном по спутниковым данным. Сегодня практически каждая развитая страна имеет свой спутник. Не один, а то и по 5, по 10 mm -hmm. спутник, которые э, могут определить, скажем, эмиссию углекислого газа, э, метана, других mm -hmm. газов. Вот. И вот на этой эпохи, на, этих, на основе этих данных можно оценить, скажем, в целом. Да? Но сегодня вот перед нами, опять-таки, возвращаясь к карбоновым полигонам, стоит задача скажем, оценить, а как вот сегодня создано 9 полигонов, а сколько мы значит, углекислого газа выделяем, сколько поглощаем. Вот это все нужно определять на месте, а потом уже э, согласовывается со спутниковыми данными. То есть, вот в России мы сегодня создаем 9 полигонов. На самом деле, их должно быть 90, может быть. Может, ну, right? даже и больше. Даже больше. То есть, территория России настолько огромная. И эта вот целая громадная проблема, она интересна. Раз в мире интересно, раз это связано с деньгами. Это экономика. То есть, по сути дела, это новая экономика на самом деле. То есть, это, я даже говорю, что когда вы считаете для каждого товара углеродный след, это другая экономика, понимаете. Это другие факторы влияют на э, цену вашего товара, на эффективность вашего производства. Да? То есть, по-другому все оценивают. Это на самом деле новое мышление. Почему я говорю... Полигон, вот карбоновый полигон, он научно-образовательный. Мы еще должны детям, студентам, школьникам, начиная там, не знаю, с детского садика объяснить, что вот мы живем на одной планете, ребята, вот, вот, вот это вот мы все делаем. И на самом деле это новая идеология. Это очень большая такая, огромная задача, проблема, которую мы все вместе должны решать. А вдруг вот удастся доказать, что... Россия настолько э, хорошо, больше имитирует, э, о, наоборот, больше абсорбирует э, весь этот углеводородный след, э, все эти углеводородные э, нехорошости, э, больше, чем выделяет. То есть ну, у нас огромная тайга, огромная территория. И вот наши карбоновые полигоны, они докажут, что... Нам платить должны во всем мире. Знаете, ну, Они мы да. должны им платить. Это такое небольшое заблуждение. Оно двух, почему, я приведу два фактора, почему это немножко заблуждение такое, да? Mm -hmm. Ну, это не то, что заблуждение. Во-первых, мир говорит, вот все, что природа просто так производит, да, это не считается. Как бы, да? Это первое, да. Но с этим можно соглашаться, можно не соглашаться. А с другой стороны, вот у вас растет лес. Вот он растет, поглощает, да. Потом и деревья падают, гниют. Там оборот то такой. Если у вас накапливается, может, в почве, вот очень важно почву сказать, иметь в виду, да, то есть в почве может количество углерода увеличиваться, в почве. А то, что деревья растут, потом гниют, это все обратно возвращается. То есть, можно, можно сказать, что у какого-то леса баланс нулевой, просто нулевой. То есть почва не, не, в почве не увеличится количество углерода, а углерод поглощается и обратно выделяется, это как бы, да? Но мы можем... Так ухаживать за этим лесом, во-первых, чтобы он не горел. Когда вот эти вот миллионы гектар леса сгорят, угу. это вот э, такой импульс в атмосферу будет углекислого газа. Вот. Чтобы вот этот баланс был положительный по поглощению, да, нужно его специальным образом ухаживать. Вот этим будет заниматься карбоновый полигон и карбоновая ферма тоже. Вот тогда, когда мы сюда вложим какие-то, создадим эти бизнесы, тогда... Мы дерево срежем, отправим его, э, скажем, мебель из него сделаем и продадим там, в Финляндию, не знаю, там, в Америку там, продадим, да? uh -huh. эта мебель будет служить 50 лет. То есть мы задержим возвращение этой, потом она будет специально там, утилизироваться, например, да? ее будет обжигать безвоздушной, бескислородной среде, превращать в такие маленькие частички углерода, которые мы положим э, в пахотные земли, которые впитаются, и процент 30 этого углерода останется в атмосфере, остальное окислится. Мы таким образом будем создавать на наших сельскохозяйственных э, почвах черноземы, где будет урожай повыше, да. То есть вот если таким путем идти, специально вот это вот углерод куда-то девать, не сжигать его, не возвращать обратно в атмосферу, тогда у вас секвестрация будет повышенной. Тогда вот, вы получите льготы, которые вы сможете на биржах продавать. Но это нужно специально делать. Тогда это возможно. И э, такая же и политика с вот сейчас очень. Э, актуальная проблема в мусорной переработки, то есть вводятся э, стандарты и это, в странах ведущих странах, например, той же Германии вторичная переработка занимает уже 60 процентов выбрасываемого мусора, это самые лучшие показатели, вот. и здесь э, тот же пластик он обратно возвращается — Пластику его из-под из, из земли взяли в рот. Нет, пластиком. сначала его взяли из-под земли, он был первичным пластиком, значит, его а, отпустили в экономику, а, попользовались и потом сдают на переработку, и карбоновый след уже от этого пластика, он уже гораздо меньше, чем вот когда его доставали ну, из-под земли. Вторично. <свят> -то, То есть, да, э эта вторичная переработка она это в разы, да. разы экологичнее, <свят> получается экологичнее, и э карбоновый след здесь практически, ну, он был уже зачтен на первом этапе, ну, да. и э сейчас достаточно жесткое такое, в общем-то, и требование ведущих э производителей именно к утилизации своих, э своих э к утилизации, проблеме утилизации своих отходов, вот, а, запрещает полиэтиленовые пакеты, а, переходит на биоразлагаемые материалы. А, пластик ведь 40, а, сколько 400 лет ведь да, гниет пластик, пока не разложится. Никто не пробовал, никто не знает. А, теперь, да, по экспериментам получается несколько сотен лет он должен ну, разлагаться. Через 400 лет узнаем, <свят> да, <свят> да <свят> точно. Но уже а, вот эта вся, а, вся система, она самозатачивается именно вот на рециркуляцию, на... Да. А, на Снижение, на кардинальное снижение углеводородного а, следа и а, карбоновые полигоны это наверное только первая ласточка еще а, когда действительно начнутся полноценные исследования а, полноценная промышленность возникнет на этой основе вот пока в россии у нас а, вторичная переработка крайне маленькая вот того же мусора там вот Uh, у нас, например, в Казани uh, ну, порядка сейчас 7-8% всего идет на вторичную переработку. И рынок лихорадит, то есть в зависимости от того, например, но ну, тоже пластик, один год он дорогой, есть смысл его покупать, mm -hmm. перерабатывать. Mm -hmm. Один год он упал. Вот, и, соответственно, uh, на каждом предприятии сейчас, вот да, сейчас это прям повальная эпидемия, ЕСГ, вот эти стандарты. ЕСГ-критерии, ЕСГ-рейтинги, выпускаются различного рода зеленые облигации под именно проекты, связанные и все движется, движется, и э, хорошо, что наш Казанский федеральный университет в русле всего этого и э, работает над именно вот этими проблемами, но, опять-таки, опять-таки, вот вы правильно говорите, э, можно гоняться за где-то зеленой экономикой. и, а, но ведь от того, что у нас сейчас есть, от него уже тоже нельзя. Конечно. И вот Не надо развивать и надо развивать и нашу а, нефтедобычу, Конечно. И нефтепереработку. В том числе уменьшая углеродный след этих процессов. Всех. Безусловно, безусловно. Да. Даже вот а, простой пример от нефти, если сравнивать, ну давайте вот возьмем 70-80-е годы, родники отравленные были, пить невозможно было, Фанила. Ну, радиоактивное было загрязнение, потому что все-таки нефть, она из глубины идет, а там радиоактивный фактор. Народ, эти постоянные были разливы нефти. Это вот сейчас любой разлив. Вот как мышление-то изменилось mm -hmm. на уровне даже государства. Мы были свидетели, когда вот Лукойл. Там, или э, были и другие компании, э, где были э, разливы, разливы. Если раньше вообще даже про это не обращали внимания, ну подумаешь, там тайге какой-то, там, ну разлили угу. там, там же резервуар всего-навсего, один резервуар протек, а э, уже внимание общества, внимание президента, э, Путин как жестко на это все отреагировал, общество меняется. И э, вот э, борьба именно за природу сейчас, она действительно вышла э, на передовой рубеж Природа, Берегите природу, мать твою, э, как, э, как раньше на значках писали шутливо. Но это не пустой лозунг, а уже полноценный. И даже вот сейчас идут выборы кандидатов в Госдуму. И я заметил, когда читаешь любую предвыборную программу, обязательно тема экологии присутствует. Никто этой страной не обходит. И кардинально, вот даже 10-15 лет назад такого не было. Вот. И все эти карбоновые полигоны, карбоновые фермы, которые должны, наверное, больше быть, они все-таки большой должны вносить клад да, в, это, в это дело. И э, еще вот такой вопрос, Данис Карлович. Вот мы говорим о высоких транзакционных издержках всего этого дела. А, понятно, что это дорогое удовольствие. Мы уже говорили, что вот я вчера читал доклад э, внешэкономбанка, э, который сказал, что российская экономика просто поднять это не может. И э, все-таки все-таки э, я э, там цифру называл 15 триллионов рублей в год мы должны тратить, чтобы декарбонизация у нас произошла полноценная, как карбоновый след подчеркнули, но это же почти 75 российского бюджета. Но очевидно, что даже это, эти называемые цифры, это цель, ориентир к которому надо стремиться. И э, хорошо. Очень хорошо, что у нас Казанский федеральный университет в этом во всем участвует, что есть активная работа, что есть карбоновые полигоны. Хочется пожелать еще раз больших успехов в этом направлении и не только Институту геологии нефтегазовых технологий, но и всем смежникам. Всему всем... университету, да? Всему университету, занимается. потому что это междисциплинарно, и, насколько я понимаю, там будет задействовано не только сотрудники курируемого вами института, но и других институтов Казанского федерального университета и даже какие-то другие партнеры, не относящиеся к Казанскому федеральному университету. В общем, удачи вам, Спасибо. успехов, и на этом, на этой оптимистичной ноте мы завершаем нашу беседу с нашим интересным собеседником Нургалеевым Данисом Карловичем, проректором по направлению нефтегазовых технологий, доктором наук, профессором, э, директором Института геологии и нефтегазовых технологий. А с вами был журналист КФУ Бигбов Альберт. До свидания.